Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Максим и добро пожаловать в Crusader Kings 2. Вы смотрите уже четвертую серию. Добро пожаловать. И что у нас сейчас происходит? Мы пишем книгу. Когда я решил писать книгу, я не думал, что это будет так сложно и утомительно. Когда писцы спросили меня о содержании следующей главы, мне нечего было им ответить. Откуда же я могу знать? Нельзя просто так взять и добавить главу. Мне нужно вдохновение. Нам, кстати, Тедичи Мудрый помогает писать книгу. Наш придворный лекарь. Ну, я, конечно, так и ожидал, потому что он самый образованный человек у нас во дворе. Даже капеллан менее образованный, чем он. Итак, у нас есть три варианта. А что, если переночевать с солдатами? Ночь с простолюдинами может быть весьма полезной в поисках вдохновения. Мы можем получить черту раненый, черту изувеченный, Мы можем серьезно, серьезно пораниться. И, возможно, даже не будет эффекта никакого. Это может улучшить качество нашей книги. Но я не хочу выбирать этот вариант, потому что слишком рискованно. Не так уж сильно я хочу улучшить качество этой книги. Ваш лекарь Тедичи... А, так, должно же быть такое зелье на этот случай. Ваш лекарь Тедичи предупреждает об опасности употребления психоактивных веществ. 99% шанс, что мы получим черту, страдая от рвоты. Нет, я не хочу. И даже один шанс, что мы умрем. Нет, нет, нет, нет, нет, я не хочу. Ладно, выбираем третий вариант Тем временем у нас развивается наша торговая сеть э, В городе Истрия В провинции Истрия, точнее Мы здесь также можем построить торговый анклав, Который увеличит э, наш доход Возможно, нам даже стоит сейчас э, развивать наш город Цара мы можем построить здесь городские стены. Доход налогов плюс 0,2. Это не так уж и много. Я просто хочу построить университет рано или поздно здесь. Если, конечно, этот город и дальше будет нам принадлежать. Что? Нам объявили войну? От Ирландии до Китая говорят о ваших злодеяниях. Это официальное объявление войны. Наша армия встретится на более на поле боя ты серьезно ты чего ты же мой должник дружище за что ты объявил мне войну что я тебе сделал Нет. А, торговая а, торговая война за область истрия вот значит мы немножечко немножечко улучшили нашу нашу то где ты а, наше торговое поселение и все, и, на, и уже вороны слетелись на, нашу, э, на наше богатство. Ну, что же это такое? Где твоя армия? В вот твоя армия, сейчас, сейчас еще, все тебе конец. Блин, у него... У него больше людей, чем у нас. Что же делать? Наемники. Мы можем себе кого-нибудь позволить? Нет, мы никого не можем себе позволить. Они... Кто тот самый дешевый из вас? У них уже есть контракты. Тут самые дешевые за 100 монет нанимаются. Ну как так? Ну, может быть, мы немножко накопим. За что ты... Ну за что ты на нас напал? Ну... No. Mm -hmm. Предложить Белый мир сдаться. Если мы сдадимся, то что будет? Он захватит факторию округа Истрия. Получим 50 престижа. Он получит. Нет, мы должны победить. Мы должны его победить. Но каким способом? Каким образом? Можем ли мы? Нет, мы не можем. Здесь нет такой э, функции, как э, в моде на Игру Престолов, чтобы... Э, чтобы не просто покушение на жизнь, а чтобы он, э, он к нам в тюрьму попал. Я не помню просто, как это называется. Да и навык интриги у нас не такой уж и большой. ни у нас, ни у нашей жены и советников, что одно и то же. Мы можем занять, занять 300, 300 рублей у евреев и таким образом увеличить свой капитал. Ну-ка, может быть, мы подождем э, до первого числа? Нет, э, у нас... Какого числа добавляются деньги? Вот, мне интересно, когда зарплата? Я думаю, что очень скоро у нас накопятся деньги, мы сможем нанять наемников за 100 рублей, э, за 100 монет. За 100 монет, мы, за 100 золотых, мы можем нанять только корабли. А корабли нам не нужны в этой войне, нам нужны сухопутные войска. А, а на сухопутные, на самые дешевые, нужны 120 монет. А кто у тебя возглавляет эту э, армию? Вукан. Вукан. Э, Вукан. Может быть, на, мы найдем у тебя его у тебя при дворе и посмотрим, сколько у него военный навык. 10 10 у него военный навык 10 а у нашего мутимира нет у, у микели естественно мы микели назначаем маршалом а у маршала микели 18 военный навык он может его обыграть даже при таком э, соотношении войск, он может его победить. Так что давайте рискнем. А мы не можем. Почему мы не можем поставить э, Микели на полководца? Потому что он не назначен, нас, не назначен у нас полководцем. Какого черта? Какого черта? Почему мы не можем назначить его полководцем? То есть из-за того, что он является маршалом, мы не можем назначить его полководцем? Это как? А, я просто в растерянности. Мы, можем, может быть, отменим ему задание и назначим его полководцем? Нет? Ну какого, какого тогда? А если мы назначим кого-нибудь другого? Ну, он тогда на нас обидится. Ну, почему? Почему всегда так сложно играть за... А, вот теперь мы можем назначить его. Видимо, из-за того, что мы отменили ему задание, теперь мы можем назначить его. Хорошо, назначаем его... На, а, полководцем. Ну, мы, естественно, будем тоже командовать, ну, чтобы помочь ему хоть чем-нибудь. Так, и... Пока что мы ждем. Ждем, что предпримет этот дружище. Он идет к нам навстречу. Он идет к нам навстречу. А мы пока что ждем. Он все еще идет к нам, а мы ждем. Мы... На следующий день он нас атакует. Я снимаю с паузы, у нас начинается битва. Какой кошмар. Первая битва э, у нас в Крусадер Кингсе с вами. <связывая> пожалуйста, пожалуйста, можно наш э, знаменитый, самый лучший, великолепный полководец э, Микеле победит? Ведь у него такой хороший военный навык. Э, здесь еще есть какое-то событие, которое, возможно, сможет переломить ход битвы. Верхом на лошади, проезжая через равнины, я вижу группу солдат. Они подняли свое оружие. Когда они покончат с нами, все, все мои люди будут мертвы. Я опускаюсь на колени в темноте, удивляясь, почему я все еще здесь. Нет! Нет, мы что? Мы проигрываем. Вы будете бороться. Так, а что случилось? Мне здесь не место. Вы будете бороться, чтобы преодолеть эти события. Или, где командир противника? я сам тебя убью. У меня минус 13 военный навык. А у противника один. Нет, мы не можем так рисковать. Мы не можем так рисковать. Мы просто, мы просто, да, выберем первый вариант. Мы не можем так проиграть. Так легко и так просто. Ну, за что? И нас еще взяли в плен. Ну, какой кошмар. Ну, просто какой кошмар. Проклятье. Все, это... Наша жена стала, стала регентом. Ну и нас еще в подземелье бросили, просто какой кошмар. Uh... Надеюсь, нас очень быстро освободят, потому что, ну, блин, мы, про... мы проиграли эту войну. Мы проиграли эту войну. Сейчас он просто... Uh... Он может нас казнить. Он может нас казнить. Он должен нам выдвинуть требования. Почему он не выдвигает нам требования, чтобы, ну, типа, отдать из... Все, все, ты уже победил в этой войне. Почему ты? А... Он еще пришел а, осаждать. Да? Ты пришел осаждать? Зачем? Ведь ты уже победил. Зачем? Если так будет продолжаться, то нет, то это. Давайте просто ему сдадимся. Ну, пожалуйста. Я надеюсь, вот он нас отпустит. Ну? Нет? Сдастся? -э -ск сколько? 8 дней еще нужно ждать. Ну, Господи. За эти восемь дней он может очень легко нас... Очень легко нас убить. Пока мы находимся у него в плену. Ладно, хорошо. Война закончилась. Мы проиграли. Желаем вам жить в гармонии процветания, я принимаю ваше мирное предложение. Ну тварь, мы тебе еще отомстим, мы отомстим тебе еще за это. Может быть, его убьем, а? Нет, у нас недостаточно. М -м -м, это бесполезно. Эх, Микеле, Микеле, у тебя же такой классный военный навык, 18. Почему же ты своим классным военным навыком ничего не смог сделать? У него столько, столько... У него столько плохих черт, он одержимый, жестокий, высокомерный, завистливый, жадный, самодур. .ird叶. Это печально, это печально, друзья. Еще какая-то война началась. Ну за что? Я не хотел. Вы видели? Вы, вы просто видели за секунду до того, как он пришел сюда. То есть мы не могли отменить это действие. Началась какая-то война с кем-то. хорватская венецианская вай Юра война за владение, которое содержит в себе. Не, то есть вы. Э, то есть, они напали на нас, чтобы наше владение отбить. А, я это... Я, я не хочу. Все, я не могу этого терпеть больше. Я нанимаю наемников. Они должны мне помочь. Так, и где они появились? Вот здесь. Так, ну давай, что ли, это... Иди, спасай свой, своих любимцев. Что, мне еще нужны? А мы больше никого не можем нанять. Боже, как же это все... Как же жалко все это. Это же ужас. Неужели мы проиграем? Неужели нам придется переигрывать и начинать все сначала? Так, еще какой-то непереведенный ивент. Возможно, я лучше разбираюсь в деньгах, чем в людях. Но это не значит, что, что я не смог что я не мог использовать свои обширные знания экономики своего королевства, чтобы произвести впечатление. Это то же самое. Ну хорошо, хорошо, давай. Э, первый вариант мы выбираем. Рикарда опять была впечатлена, хорошо. Плюс 5 к отношениям. Нет, он сейчас... Он сейчас... Э, сейчас нас уничтожит просто. Король Хранислав. Король Хранислав, ну Король Хранислав, ну зачем ты на нас нападаешь, ну за что просто, ну торгу... э, ему не нравится, что у нас здесь находится наш город, то есть из-за того, что здесь находится наш город, он на нас нападает, то есть он хочет отбить его себе, чтобы он принадлежал не Венеции, не нам, а чтобы он принадлежал Хорватии, ну какой ты жадный, просто жадина, маленькая, маленькая, заикающаяся, зайчи, зайчи губой жадина которого крестил Папа Александр. Ну, вообще. Вот как тебе не стыдно? Вот ты такой маленький, а уже такая гнида. Ладно, мы, надеюсь, как-нибудь это переживем. А можем не пережить, потому что нас могут убить. Если мы проиграем в этой войне, то... Если мы проиграем в этой войне, то у нас берут титул. Вот этот вот город-цар, и он больше не будет нам принадлежать. Еще нас самих могут убить в войне. Нет, я больше не буду делать так, чтобы э, наш правитель возглавлял войска. Он не должен больше возглавлять войска, потому что у него, у, у него очень... У него минус 13 личные боевые навыки и очень низкий военный навык. Он никудышный полководец и... Боец. Он не сможет, он не сможет э, вести войну. Так, битва э, в местечке Шибеник. Ну, мы проиграли. Мы потеряли все наши войска. И теперь опять куда-то непонятно куда в, в Венгрию мы убегаем. Все это, конечно, очень печально. Все очень... Блин, ну как бы сделать так, чтобы, чтобы мы не проиграли эту войну? Эм... Mm? Um... Покушение на жизнь. смотрите у нас есть 73 теперь процента. Мы можем покуситься на его жизнь. А -а -а. Я уже на отчаянный шаг иду. Я хочу убить короля Хорватии, лишь бы только а мой город здесь не завоевывался. Так, а светлейший дождь Доминика III и светлейший дождь Манфреда Генуэа. -а Создали альянс. Вот, вот, пускай Генуя нам помогает а, Пускай Генуя нам помогает, а, при, при, пришлет корабли, войска, не знаю, вертолеты, а, чтобы. Чтобы. Чтобы отбить вот эту сволочь отсюда, чтобы мы не проиграли эту войну. Ну пожалуйста. А, я не думаю, что это принесет. Хоть какое-то преимущество нам. Скорее всего, мы опять проиграем в этой битве. Но я хочу это, к ним присоединиться. Чтобы вместе с ними убереть. А, мы, еще те, мы еще отдаем деньги наемникам очень много. Это очень, это не очень-то приятно. У нас еще какая-то война началась. Эмир Ан-Асир. Эмират Х Хамадидов. Генуэзская священная война за область Сардиния. Um, то есть, не они в нашу войну вписались, а мы в их войну вписались. И теперь uh, Сардинию пытаемся завоевывать. Ну и что же такое? А Они нам вообще не хотят. А нет, хотя помогают. Помогают. Но пока что ничем не помогли. 0% еще. Курсадер Кингс такая игра, в которой может происходить просто ужасные вещи. А, а ты просто смотришь и осознаешь свое бессилие. Ты никак не можешь этому помочь. Никак, ничем. Ты, ты пробуешь все возможные способы, но у тебя ничего не получается. Потому что ты просто мелкая, ни на что не способная сошка. Которая кое-как выживает в этом мире. Но этим самым эта игра и отличается. Потому что ты, натерпевшись вот такого отношения к себе, либо начинаешь... За более сильного персонажа. <с> а, либо. Ну не знаю, получаешь больше навыка игры, больше, а, больше каких-то новых а, фишек узнаешь, благодаря которым можно побеждать. Я не хочу проигрывать эту войну. Но я даже ничего не могу сделать. У меня нет денег, чтобы нанять наемников. У меня а, у меня а, погибло все ополчение. Я очень надеюсь на то, что а, Венеция. Сама как-то одумается и э, поможет мне в этом. Так, я сейчас э, подняла войска, где они появились? А, они появились вот здесь, прям сразу же в битву, в битву сразу же вошли. Ну хорошо, хоть как-то, хоть как-то, но... Да, и армия Мутимир находится здесь. Хоть как-то мы, не знаю, сможем противостоять им. Я надеюсь, что вот эта война... Вот, Задарская битва. Нет, мы стали командующим в ней. А... Дэс... А... Мои войска действуют превосходно, и моя грудь раз... раздувается от гордости, когда мы продолжаем продвигаться вперед. Я поворачиваю, чтобы ответить на зов солдата, стоящего рядом, как вдруг острая боль пронзает мою... мою ногу. Стиснув зубы, я слышу, как враг кричит. Лежи, лежи, грязный придурок. Что мы можем сделать? Я так не думаю, я сам стану командиром дуэли. Мэр Андре будет вызван вами на поле боя. У него 18 военный навык, точнее личные боевые навыки, а у нас минус 13. Мы не сможем его победить. Этот вариант доступит вам, доступен вам, потому что вы худший дуэлиант, чем мэр Андрия. Мэр Андрия будет э, вызван вами на поединок на поле боя. И мы получим черту храбрый. А черта храбрый сколько нам дает? Она, она всего лишь плюс 10 дает нам. Это нивелирует то, что мы в стрессе, но оно все равно не, не даст нам победы над ним. Поэтому я не хочу выбирать этот вариант. Uh, я согласен на любую травму, если она защитит Сара Мы получим модификатор опухшее колено Что даст здоровье минус 0.25 и личные боевые навыки минус 5 И 80% шанс, что мы станем храбрым Либо мы можем просто сбежать Тебе не нужно просить меня дважды, я останусь внизу то есть вы крикнули Лежи, лежи, лежи, грязный придурок он такой, не нужно просить меня дважды Я останусь внизу, хорошо Я не хочу выбирать этот вариант Потому что мы станем трусливым Это плохо Ладно, ладно Я надеюсь, мы вот от этого не умрем Я выберу это мы получили модификатор опухшее колено. Но зато... Но ну, мы не стали храбрым. Очень жалко, очень жалко. Если бы мы стали э, храбрым, то это могло бы стать лучше для нас. А. Вернувшись в поля... Боя, я никак не могу расслабиться и по-настоящему почувствовать себя как дома. Телом я здесь, но умом все еще там, на поле боя. Иногда мне трудно дышать. Если на самом деле я погиб в задарских землях, а все это, то, что происходит потом, это страшный сон. Вот это да, вот такого раньше не было, кстати. Я такого раньше не, не видел в более ранних версиях. Вот это да, вот это проработка. То есть, э, неопытный, молодой, э, с, э, с низким военным навыком, с маленькими, э, с минусовыми личными боевыми навыками. Человек, попавший в битву, естественно, э, он испытал очень сильный моральный шок, и он не может от этого очень долго оправиться. И они прям проработали, проработали это. Э, что мы можем выбрать? Никогда не, больше не буду ни с кем сближаться, принял Целебаду. но это сразу... Э, можно заканчивать это прохождение, но больше не, дальше не продолжится. Um, все, что мне, все, что мне нужно, это немного уединения. Мы получим черту в депрессии. Это тоже плохой вариант. Я хочу снова почувствовать себя, себя живым. Слуга, поди-ка сюда. Мы получим черту похотливой, получим черту пьяница. Пьяница, конечно, сделает нам еще меньше личные боевые навыки. Отношение духовенства, половое отвращение, управление, минус два. Ну, это худо, это плохо. И, но мы станем похотливым, что добавит, вам интри... что добавит нам интриги и плодовитость, плюс двадцать. Хватит с меня страданий, как же я хочу кого-нибудь ударить. Получить гнев... с черту гневный и в стрессе. Ну, мы и так в стрессе. Мы еще станем гневным, что добавит нам личные боев... навыки плюс 3 и военный плюс 3. М -м Нет, я все-таки мне больше нравится вот это. Ладно, мы станем пьяницей. Возможно, даже умрем от пьянства. Тут тоже такое возможно. Но станем зато похотливым. Что будет э что даст нам больше шансов на то, что у нас еще появятся дети когда-нибудь. Ладно, ладно, хорошо. Победа, смотрите-ка, победа Мы смогли победить, мы победили Это очень круто а, И теперь у нас а... Военный счет минус 5 Ну, слушайте, мне кажется, что Все не так плохо, как я думал И эта война, возможно Достигнет своего переломного момента Но это будет уже в следующей серии Всем спасибо за просмотр Подпис... Подписывайтесь на канал Ставьте лайки, всем удачи И всем пока